Мужской образ, да, рекомендации тоже. Это не какие-то там правила, да, что вы там все фанатично их исполняли, это рекомендации. На мой взгляд, желательно, чтобы мужчина был взрослым, как бы, зрелым, и эта зрелость проявляется в том, что он работает где-то. То есть он может себя обеспечить, он работает. Ну и, конечно, желательно, чтобы эта работа была какой-то социально полезной или хотя бы не вредной. Да, то есть он там не, знаю, не продавал там алкоголь, оружие, наркотики или там машины краденные барыжил там, да, то есть желательно узнать про его место работы и чтобы это была какая-то легальная, нормальная работа. Дальше. Второе, что вы должны узнать, его отношения с мамой. Как он относится к маме? Есть две крайности. Первая крайность это маленький сыночек. Он обожествляет свою маму, и вы будете всегда номером два после мамы. Вот. То есть как это проявляется? Он с ней созванивается по несколько раз в день, живет с ней, или если там отъехал от нее, ездит к ней там на выходных, без маминого разрешения и совета себе не может купить кроссовки, тем более там найти девушку или жену, поменять какую-то работу, принять какое-то вообще любое решение. Вот, таких лесом. Потому что вы с ним наебетесь, вы с, с этим мужчинкой. Да. Вторая крайность, мужчина, который относится к маме негативно. То есть вообще с ней не общается, говорит мама последняя там какая-то. Это говорит о том, что какие-то у него серьезные с мамой травмы обиды, и рано или поздно вы с этими обидами познакомитесь. Вы познакомитесь с этим обиженным сыном. Потому что, так как вы женщина, он на вас эту мамку рано или поздно спроецирует. Вот. Он может быть такой вот в а ты моя богиня, ты не такая, как мама. да". А потом вы что-то сказали, там, слушай, а я не хочу сегодня, мне болит голова. И у него включится вот это отвержение, и он начнет с вами, как с мамой, общаться. Да, желательно, чтобы он подлечился, прежде чем, скажем так, отношения. Такой мужчина подлечился, прежде чем отношения строить. Вот. Желательно, чтобы мужчина относился к маме спокойно, лояльно, без крайностей. Мама неплохая, хорошая такая, какая есть. Я с ней периодически общаюсь, там раз в месяц, например. Ну, нормально, все, здоров. Второй вопрос, который следует спросить, какие у нее отношения с папой? Вот, потому что от отношений с папой будет, скорее всего, зависеть его социальная успешность. То есть вы своей энергией можете притянуть, скажем так, определенный благополучие, достаток, но если с папой у него косяки, он не сможет это удержать долгосрочно. Потому что любые серьезные деньги, они из долгосрочных отношений. С партнерами, там, с клиентами. Если с папой у Мужчины вопросы, он будет периодически, например, зарабатывать, потом все куда-то терять. Вот. Просто чтобы вы понимали это. Да. Ну, то есть папа это отношение вовне, мама это отношение внутри семьи. То есть вот если с мамой у него было плохо, он будет вам мозги выносить. Если с папой у него плохо, он будет выносить мозги тем, с кем работает. И, конечно, никто не сможет работать долго. То есть вот. Просто как бы вам некоторое знание, на что обратить внимание, что вы, когда с мужчиной познакомитесь и общаетесь, могли когда то там у него поспрашивать вообще, как он там живет и чем занимается. Дальше. А если папа бросил мужчину? Ну, тоже как бы будут вопросы, скорее всего, в его реализации. Скорее всего, будут вопрос. И скорее Дальше. Важно, чтобы он был, ну естественно, естественно, он относился нормально к детям и к семье. То есть если вы хотите замуж, логично, что про это нужно спросить вообще, как ты относишься к семье там, где ты как ты это видишь, как ты представляешь себе семейную жизнь, он сказал, а я никак не представляю, не загоняюсь вообще на эту тему, как бы, блин, ну, и живешь один раз, блин, и люблю путешествовать, тусоваться, ну вот если вот такой вот будет с вами общаться. Ну, понятное дело, что да, лучшее, что может быть с ним быть, это секс на один два раза. Вот. Еще желательно, чтобы он был, ну, поддерживал традиционную модель, где все-таки мужчина как-то берет ответственность, там, заботится о женщине. Ну, если вы, конечно, эту модель не придерживаете, тогда чтобы он вашу модель разделял. Вот. Потому что вот это уровень ценностей мировоззренческий и его переделать будет очень сложно, вот, вот эту штуку. Модель отношений в семье. Ну, вот. Скорее всего, у него будет модель такая же, как была у его родителей. Поэтому можете спросить, если он вы спросите, а какой ты принесли модель? Он такой, чё? Какие надо были отношения у своей мамы с папой? Кто работал, кто был главным в семье? Кто больше зарабатывал, чем мама с папой занимались. Просто вот вы поспрашиваете, он все он про себя расскажет. И это будет не допроса, как будет такая милая беседа. А -а -а -а -а. Ну и самое, конечно, классное, желательно, чтобы у него были какие-то увлечения, чтобы он занимался саморазвитием и а еще, короче, чтобы у него был учитель. Вот. Но это вот как бы такая планка максимум. Вот. Если у него есть работа, и он с папой общается и с мамой, уже хорошо, на самом деле, вот в нашем обществе. Все остальное – это как плюшки. Так. Но я убежден, исходя из того, что если вы в своей жизни э, с мамой разрулили, с папой разрулили, то и партнер ваш будет с разруленными моментами. Если вы учитесь и повышаете свое образование, то, скорее всего, партнер будет похож на вас. Поэтому, если чего-то не хватает, значит, вы тоже что-то в, в этом месте где-то вы проседаете. Вот. Кого следует избегать? Ну, понятное дело, алкашей, наркоманов всяких. То есть, это вот однозначно нет. Если у мужчины вы открываете там, аватарку и у него там, бутылка водки, он с пацанами там сидит где-то там на картах, да, ну, не стоит, да, женатиков избегать стоит. Почему стоит избегать женатиков? Потому что женатики не хотят разводиться, вот, понимаете, они такие вот сволочи. Они хотят любовницу, а не жену, у них жена уже есть. Вот. они хотят любовницу. То есть жена, так сказать, для серьезных вещей, любовница для романтики. Вот, потому что с женой почему-то они эту романтику похерили. Не смогли как бы ее организовать, эту романтику. Вот. Почему не смогли? Потому что не заботились о жене. Взвалили на жену быт, дети, жена запахалась, красоту свою потеряла и перестала вставлять. Вот. И, соответственно, такой мужчина будет потребительски относиться к женской как бы, фигуре. Вот. И э, даже, скорее всего, даже если он разведется, потом появится у него там еще какая-нибудь любовница, там, а вы будете жена, которая будете упахиваться. То есть я против женатиков, это, во-первых, непорядочно, уже как бы все с роня начинает отношения. Во-вторых, а, во э, это не перспективно, как показывает опыт. Очень редко кто-то разводится, и женится и создает что-то хорошее. С разведенными. с разведенными да почему нет вот важно прояснить на каких позициях развелись там насколько он адекватно там о жене отзывается про детей обязательно спросите сколько их как он к ним относится хорошо еще следует избегать маленьких сынков да то есть про это уже говорил Геймеров, да, те, кто любит поиграть в игрушки, и для них это какой-то мир отдельный, вот, потому что, ну, скорее всего, они будут играть и дальше, да, тот, кто играет в игрушки, он не в реальности живет. Дальше, дальше, дальше. Безработных следует избегать. Ну как, если он, например, там, до этого работал каким-нибудь там топ-менеджером, потом поменял работу, сейчас он как бы там ищет, да, можно познакомиться. Но если он всю жизнь такой, будущий топ-менеджер, да, а до этого э, нигде не работал после института, да, ну это вот как бы вопрос. Что-то с ним не то, с этим мужчиной. Пикаперов следует избегать. Ну, кто такие пикаперы, все знают, да, то есть мужчины, которые, которые развлекается, соблазняя женщин, вот. просто потому что э, как, когда э, он нужно было знакомиться, он там, например, не знаю, задрачивал какие-то компьютерные игры, а потом понял, что ему там 20 лет, а двух слов сказать не может, и вот он решил компенсировать это за пять лет, например, за год пятилетку отработать, знакомиться со всеми. Начитавшись книжек всяких и походив по всяким там курсам и так далее. Вот. Конечно, по, конечно, можно из пикапера сделать мужа, да, но, но тут вопрос как да, это Просто нужно брать, брать на заметку, что будет дополнительная сложность. Все. Кого еще следует избегать? Далеко живущих. Вот. Те, которые живут в другом городе. Вот, это не перспективно. Вот. Почему? Потому что будете вы переписываться, любить друг друга на расстоянии, ездить там раз в полгода, и на самом деле так друг друга нифига не узнаете. Если он живет далеко, тогда вы говорите, «Все, я все бросаю, приезжаю к тебе, либо ты приезжай сюда ко мне». Ну, не, не на квартиру, а в город, снимай квартиру, старайся на работу. Вот. Потому что эти отношения, они, как правило, Куча требует времени, а на выхлопе дает разочарование. Очень редко кто-то кому-то выезжает. Ну, так, на ПМЖ, скажем так. Хотя, бывает тоже исключения. Вот у меня две клиентки уехали за рубеж. Да, и вышли замуж, и там детей нарожали. Вот. Но там, вы понимаете, серьезная работа предшествовала такой, такой, вот, такой смене, как бы. Вот. Папа, мама и бывшие все были перепросмотрены.